У нас сегодня 100 дней закончилось, 100-дневный воркаут. Мы закончили всей большой толпой. Покажи, сколько нас тут. Вот нас сколько всех. Вот. Ну, вот. всей огромной толпой. Только что мы сделали максимум. Да, у всех небольшой рост намечен. Хоть некоторые занимаются третий день. Всем здоровый Движухи. Бываю. Всем побольше подтягиваний, отжиманий, приседаний, одеваний, в общем, спорта. За 100 дней, что изменилось у нас? В первую очередь, мы стали каждый день заниматься, это клево, ну, почти каждый день, там за некоторыми перерывами. Во-вторых, мы стали растягиваться каждый день. Раньше я подтягивался, ну, давно в школе я много подтягивался, в последнее время что-то запустили в это дело. И я стал подтягиваться раз 6-7. Сейчас я подтянулся 14 раз. О, по приседаниям там плюс 50, наверное, сделал. Было 10, стало 60. <с Scripture> ну, самое главное, что мы такую базу заложили занятий, К нам присоединились еще ребята. Они будут с нами заниматься. Соседи. Будем... Сколько ты сейчас детей тратишь? О, по-разному. Ну, то есть трое наших, бывает 5, еще плюс 2 приезжают там, 6-7, короче. От 3 до 7 в разные дни бывают. Вот, все это у нас идет на лоркаут. Раньше была рукопашка, то есть мы занимались рукопашкой, но я понял, что пока они не будут подтягиваться раз 15 и отжиматься раз 100 хотя бы. Вот смысла рукопашки нету. В общем, мы об этом вчера порешали все вместе и будем заниматься подтягиваниями, отжиманиями, приседанием. Добавлю еще пресс сейчас, немножечко йоги. И будут у нас дни погружений. То есть, допустим, один день в неделю мы занимаемся спиной, там три дня в неделю мы занимаемся прессом, два дня в неделю занимаемся ногами. Углубленно, помимо тех четырех-шести кругов которые Вот такие вот результаты Да всем привет с края! 297 298 299 300 Все. Все.